iTunes, ты просто задрал уже. Ну сколько можно? Каждый раз одно и то же. Ни музыку нормально не принести на телефон, ни резервную копию сделать. Так еще и на macOS ты отображаешься не пойми как, без статуса загрузки тех или иных файлов и оставшегося времени создания резервной копии. Тфу на тебя. Здорово, народ! И в этом видео мы посмотрим с вами на одно из самых лучших приложений для вашего iPhone, которое по-настоящему сможет упростить и оптимизировать ваше взаимодействие со смартфоном или планшетом. Приступим. Вышла iOS 14, а это значит, что появились виджеты, благодаря которым можно кастомизировать внешний вид рабочего стола устройства. Приложение AnyTrends, которым я пользуюсь уже на протяжении 4 лет, то есть с 2016 -го года, позволяет также сортировать иконки на рабочем столе iPhone так, как вам удобно. Например, по цветовой гамме самих иконок, по категориям приложений и куча-куча других параметров здесь присутствующих. Больше всего мне нравится опция быстрой загрузки музыки на устройство с компьютера из различных источников, того же ВКонтакте. Достаточно просто подключить iPhone к компьютеру, запустить приложение, перетащить музыку, даже можно делать это целыми альбомами или папками, и после синхронизации наслаждаться прослушиванием треков в стандартном приложении музыка у вас на смартфоне. Удобно, что в программе реализовано создание резервной копии не старинным методом через шнуры и все вот это вот, а по воздуху, когда ваш компьютер и телефон подключены к одному Wi-Fi соединению. Более того, приложение позволяет не только создавать копию всех ваших данных, но и в случае чего просматривать содержимое этих резервных копий, например, история телефонных звонков, сообщений и многое другое. Примерно полгода назад я покупал для обзора смартфон на андроиде, и чтобы провести неделю с ним, Требовалось принести все данные с айфона На андроидовскую ноги Any Trends? Или, хотя стоп Еще какое-то приложение вроде Any trends for Androids? что-то в этом роде, но вы поняли, также предусматривает данную опцию по переносу данных с iPhone на Android и даже наоборот. Четко же? Ко всему прочему, в программе также присутствует собственный создатель рингтонов для вашего iPhone, достаточно просто перенести музыкальный файл в приложение, подрезать его под нужную длину до 15-20 секунд, синхронизировать весь этот процесс, сохранив рингтон, и после поставить его в качестве дефолтного на ваше устройство. Невозможно не упомянуть и про из загрузчик медиафайлов, например, с популярного видеохостинга YouTube, которые загружаются на ваш компьютер в полном максимальном разрешении 1080. С недавних времен это, кстати, просто... HD, а не Full HD. Опций у приложения действительно много, всех даже и не перечислишь. Поэтому давайте сделаем с вами следующим образом. В комментариях под этим видео вы ставите хэштег AnyTrends, пишите свою самую любимую функцию этого приложения и оставляйте ссылку на свою страницу во ВКонтакте или в Инстаграме. Дальше, если ваш комментарий продержится на первом месте и после вас никто и ничего не напишет, то победитель получит от меня 1000 рублей на карту и ключ на активацию полной версии. Any Trends. Итоги данного мини-конкурса мы подведем с вами уже 5 октября в 18.00 по московскому времени. Писать комментарии можно и нужно в неограниченном количестве, однако за полчаса до подведения итогов мы закроем возможность писать комменты под этим роликом. Помимо этого, разработчики приложения Any Trends проводят свой собственный конкурс, в котором вы также можете участвовать по ссылке в описании к этому видео. Он состоит из двух этапов. В первом вы сможете попытать удачу и выиграть либо наушники AirPods Pro или же выиграть целый год подписки на Apple Music. Если же вы проходите во второй этап конкурса, то у вас появляется шанс выиграть целый iPhone 12, который презентует в середине октября 2020 года. Итоги конкурса от разработчиков AnyTrends будут подведены на их официальном сайте 9 октября. Ну а также не забывайте про крутое и классное приложение AnyTrends, ссылка на которое для ваших компьютеров и для iOS устройств находится в описании. Они под этим видео. Да прибудет с вами удача! Благодарю за просмотр данного видео. Меня зовут Артем, я ведущий канала Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. Чао!